Ну что ж, я готов, можно начинать. Добрый день, уважаемые дамы, господа, россияне, американцы, англичане, японцы. С вами всемирно известные новости Мы транслируемся в каждом уголке земного шара И вещаем только самое свежее и самое интересное Ну что ж, время новостей Ну а первая новость пришла к нам из жаркой Великобритании Принц Гарри и Меган Да что ты, черт побери, такое несешь его супруга заявили, что решили снять с себя полномочий старших членов королевской семьи и полностью сконцентрироваться на запуске благотворительной организации, распределяя свое время между Великобританией и Северной Америей. Да, серьезно, ты не верил? Не верил, нет? Принц здорового человека должен быть как раз именно таким, рыжим и бородатым. Следующие новостям. Новость из штата Иллинойс. На данном видео видно, как пятеро подростков... Грабят продуктовый магазин. Полиция данного штата провела расследование и думает, что это дело рук пятерых малолетних нифф. Ты запика слова нифф. Это сыка. Полиция расследует странный инцидент, скажем так, преступление с участием клопов. Да, вы не ослышались, Клопов. Очередной рабочий день для продавцов Walmart а, в Пенсильвании, США, пошел совершенно не по плану. Один из сотрудников обнаружил пластиковый флакон, который неизвестный недоброжелатель положил в карман куртки. Ни... Так вот, а, пластиковый флакон, который неизвестный недоброжелатель положил в карман куртки, висевший на вешалке в отделении мужской одежды. А, несколько, скажем так, а, поскольку в емкости сидели живые клопы, то в магазин на всякий случай были вызваны дезинсекторы. Они подтвердили, что, к сожалению, клопы во флаконе не единственные, есть еще несколько насекомых. Они как раз таки и были найдены в других мужских примерочных. А через пару дней уже другой продавец нашел еще одну склянку, еще один флакончик с клопами, благо уже они были все мертвые. А в настоящее время инцидент расследует полиция, офицеры снимают отпечатки пальцев с этих самых флаконов, внимательно пересматривают записи с камеры видеонаблюдения. Серьезно? Серьезно? Клопы? Вам что, совсем заняться нечем? А то каких-то клопов, блин, рассматриваете, в жопу пошли. Нахуй. <связать> <связать> вот. Следующая новость. Да, следующая новость, хули. <связать> Разработка американских дизайнеров повергла всех в шок. Всех и даже нашу студию. Вы думаете, что это такое? Это новые варежки. Да, вы не ослышались? Это новые варежки, которые позволяют вам показывать неприличные жесты, которые... Вот такие вот. И при этом не отморозили себе э, ручки-то. Вот они. А, то есть, они изобрели перчатки? Серьезно? Чуваки, ну лучше бы вы помогали искать клопов ребятам из предыдущей новости. В Индонезии некоторые, скажем так, семьи каждый раз в три года выкапывают труп умерших родственников и проводят с ними праздничный день, который у них называется YouTube запрещает нам, к сожалению, показывать подобного рода фото, либо видео. Серьезно? Одно дел дело верить а, в какого-то небесного чувака. Кто там сомневается? Ну а совсем другое выкапывать своих умерших родственников. К черту давайте к следующей новости. А теперь минутка техники безопасности. Вы посмотрите, что творит безумец на этом видео. Это же бензин. А что, если вдруг кто-то подскользнется? А, к следующей новости. Один из участников вот этой вот программки, Мехди Ибрагими Вафа, составил астрологический гороскоп на 2020 год. А, давайте узнаем мнение эксперта. Зодиак, что думаешь? Не, я ему ничего не говорю. Да, кстати, что ты там сказал по поводу небесного чувака? Я тебе потом скажу. Ну а на этом наш выпуск срочных новостей подошел к концу. Напоминаем, общепризнанная химическая формула воды H2O. Вот это поворот! Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну и, конечно, оставляйте комментарии, чтобы мы понимали, что мы делаем не так. Увидимся в пятницу.